В настоящее время постоянно у нас идут вопросы по системе ЖКХ. Говорят, почему мы не занимаемся этим. Мы занимаемся. Но люди, которые бомбят ЖКХ, отказываются платить, исходят из позиции своего огорода. Но они не исходят из позиции целого. То есть если у человека взять и отрезать какую-то часть, то в итоге он со временем загнется из органов сердце вытащить все зависит от времени если сердце то сразу если почки, то <свы> более длительное время печень тоже очень быстро легкие то же самое поэтому чтобы понять что такое система ЖКХ мы сейчас ее полностью разберем по частям как она работает чтобы у вас было образное понимание что можно делать чего нельзя Всем уже как состоит искать на контур. Коммунальная служба. Коммунальная служба. Коммунальная служба, да? Или Жек. Жек, правильно? Мы пишем лучше ЖЕК. Более понятно все. Сколько? Следующее. пятый тепло, тепло сидим, Уборка, уборка, уборка, да, да, да, да, да. Техническое обслуживание. Зеленение это забыто там, а зеленение это он ничем не делает. Но, но все равно оно должно быть присутствовать. но Оно не относится к системе безопасности. Почему? Честно говоря, в Сочи везли много растений, которые сейчас начинают подавлять местную экосистему. Это понятно, что подавляет. Экосистему мы еще не человеком. Ну, большая частью системы ЖКХ относится к системе безопасности. В общем, все ее пункты, они к этому относятся. <смех> Канализация, да? Это водоканал? Это водоканал. водоканал. Да. А, ну, это самое. А, это самая. Воду поставляем. Водоканалы есть. Вот он а, включает и поставку воды, и отвод. От, от, от, от, да, и это все. Вот, вот, вот все, да? Или не все И возвращение. Да? Ну? ну да. Что? Ну, будет, в основном все. Ну, пускай пока вот даже части. Да. <плак meditra> <плак> Значит, эти части работают через что? Ну, раздел, да? Все эти части работают через систему посредников. Чего не было. Они были, но не в таком, таком количестве. А это специальное ведения. Последняя это управляющая компания, да? Э -э Которая еще есть последняя. Значит, и, и плюс еще финансовые учреждения последние. Управляющая вот... компания. Все учреждения, да. Финансовые учреждения. средства поступает не сразу да. услуг а через финансовые еще посредники там цепочек в общем в общей сложности насчитали в системе энергосетей по моему 8 или 10 посредников просто посредники их обозначены есть скажем допустим газовые отрасли газ Сети высокого давления, потом низкого значит, и внутриквартальные, внутридомовые. Вот. А это, по сути дела, одна система. Они... Также так в энергетике, в модоканале, в, те, в тепловых сетях. Все они имеют систему договоров. Вот с этими. Договора. этими, Эти структуры уже следующими уровнями. А дальше только доходит до человека. Вот. и человек. Потребитель. Где у нас происходит основное? разбазаривание всех финансовых средств. Посредники. Посредники. Посредники. посредники. посредники. Остается процентов 10 от них. Фактически, которые идут на систему ЖКХ. Дальше. Что делает человек, обычный потребитель, исходящий из позиции своей квартиры или своего угорода? Он говорит, да я не буду платить, у меня нет договора, нет ничего. С этой, с этой позиции он прав, он же просто заключить договор. Напрямую, который означает, посредников. означает встречный договор, потому что договор, договор является договором только тогда, когда есть соблюдены условия Дов, две, две двух сторон, да. да, то есть не одна сторона диктует другой, да. а обе стороны договариваются между собой. Тогда Поэтому есть, здесь надо конкретизировать, что это не просто договор, да. а это односторонний договор вот, в первой ситуации. Это не просто договор. Одна сторона, а, да? Да, односторонний договор. А это не одно и то же, что договор двусторонний. <как> так вот, человек отказывается платить за все вот эти вот услуги. Что произойдет дальше? Хорошо, то если один человек, ну, два, три. а если без дом, калмык без дома, отказывается платить сюда, ну, в эту сторону. А те откажутся работать без зарплаты. Те как да. без зарплаты. Посредники, в связи с тем, что это доходит до них только через... На седьмые сутки, средства они все равно изымут, в любом случае. То есть эти средства-то уйдут. Но сюда тоже ничего не придет. Ноль. В итоге, все эти службы, которые там работают, они не будут получать зарплату. В первую очередь ударит по кому? Расход, Расходные бренды. Расходные бренды. По тем, кто работает непосредственно. Раз. Второе. По техническому обслуживанию. То есть это замена, материалы, ремонт текущий. То есть вся эта система встанет. По кому ударит эта система дальше, если она встанет? По кто пользуется. По потребителю, естественно. В по обратную сторону. Система-то закольцованная она не может работать в одностороннем порядке она работает по кругу все возвращается а потом обратно сюда же то есть кого наказал потребитель? Самого, самого себя подход с позиции огородов невозможен это глупость это бред это война это разрушение но есть другой подход мы его сейчас немножко уберем, чтобы было более-менее видно посредников пока стерил. Не пока их вообще стереть. Надо. Ну да, их вообще стереть. В СССР их не было. <соторые> Поэтому у нас система работала. Значит, что произошло? В 2012 году один наш товарищ тоже по системе СССР работал. И он начал разбираться с системами энергосетей. В Оказалось, что там плата была за киловатт час 3.50, а когда она узнала, сколько вообще стоит киловатт выходящую с этой... Себестоимость? С, да. с не себе стоимость. Уже продажная. А, ну, с 50 копеек. Семикратная разница. <coughs> Она пошла, потому что и заключила договор с теми. Непосредственно с энергосетями. Но это тоже не выходит Потому что там начнут создавать много препятствий и все остальное. Что мы предлагаем? Мы предлагаем пока не трогать систему ЖКХ, потому что она сейчас практически дышит на ладам. Вот Сергей Александрович. Подтвердит. Пусть изношенность нет... у нас ЖКХ. Системы. 80%. 80%. То есть не... только тронем вот эту систему, она по повалится вся. Пусть они себя проявляют до конца. Это понятно. Вот только мы тронем эту систему, залезем в нее. Все, система повалится. Средств у нас нет, ее И Ее валят вот эти все да. А вот лица, которые исходят из позиции огорода, они ее просто валят. В итоге мы сами окажемся зимой без отопления, без воды, без канализации, без газа, без света. То есть это получается хаос. Самое вот. странное, что не хотят оплачивать даже те, кто в состоянии оплатить да. эти расходы. Да. Вот это вот реально, в первую очередь не знаете, что мы предлагаем? Мы предлагаем другую цену. Этот вариант, он без Владимир надо, надо здесь добавить еще, что цены, они говорят, экономически обоснованы. Ни одна цена экономически не обоснована. Нет экономического да, обоснования. Нет, просто Там нет. завышение сумасшедшее идет. Тарифов, расценок. В чем они показывают? Для этого что нужно сделать? А для этого нужно, раз есть какая-то организация, да, она нелегитимная пока, пускай работает, мы должны предложить ей заключить договор. Мы все оплачиваем то же самое, но помимо этого мы им предложим заключить договор. Официальный, нормальный договор, как положен на оплату. Но для этого, что положено в договоре? Указывать, сколько стоит полученная сумма, определенный процент они берут за работу свою и сколько получает потребитель. Вот это будет как раз в договоре. То есть без посредника. Тогда мы сразу вычереним посредник. Они не нужны станут. Мы будем платить непосредственно, этим структуру. Производителю? Да. Это, это позволит э, исключить ситуацию, когда до них просто не доходит. И устранение слоя паразитов. Это, вот, что такое посредник? Посредник это э, человек, не улучшающий ситуацию, а паразитирующий <coughs> на системе. Ее специально и создали. Ну, это понятно, что РФ это сама система такая. Ну, и, и, На и, по, и посмотреть, кто возглавляет эти компании, посредников, по национальному составу. Вот ну, для этого нужно, во-первых, возрождать органы управления Советского Союза. Возрождать Министерство жилищно-коммунального хозяйства, которое у нас не возрождено, нет у нас руководящего состава. И от, с позиции вот этого министерства начинать действовать, заключать договора. Там, где есть органы управления, допустим, на территории Советского Союза, то эти органы управления должны официальной письмой. вот как мы сделали в Брянской области, а, приказа о деприватизации МРСК-центр. После того, как мы получили от них ответ, фактически это является уже обоснованием для того, что вы можете просто даже не платить, но должны приложить что, Ребята, вы используете чужую собственность, я являюсь инвестором, верните мне все за что я оплачивал. Потому что каждый человек, потребитель, он оплачивал с 91 -го года незаконно всем этим организациям. А это значит, у него есть право требования. Вот когда мы эти письма, договора пишем, предлагаем заключить договор, мы выставляем требования. Либо вы нам возвращает все за что мы оплачивали, мы с вами заключаем договор нормальный. Но это если нету организации. Если нету государственных органов управления. Если не есть, то эта позиция упрощается. Приказы о деприватизации они являются уже обоснованием для того, чтобы заключить договора нормально Уже оплачивать, предположим. -то К тому же это позволит заключить э, с ними договор с органами управления СССР на выделение средств для этих организаций то есть вот это такой вариант он является бесконфликтным потому что наша задача в основном избежать конфликтов и сохранить структуру потому что в противном случае мы ее разрушим и не дать поводы для гражданского противостояния да это основная задача под это, под это подходят практически все методы которые позволят избежать конфликтов. Но другого пути у нас нет. Хотим сохранить страну, хотим возродить Советский Союз, значит, нужно действовать методами. Вот примерно такими. Можно различные варианты еще дальше предложить, но, я думаю, для понимания этого общая схема, да, Общая схема. Поэтому, начинайте возрождать органы управления не общественной организацией, не всякую мишуру, а именно государственные органы управления в регионах. Тогда ваши задачи упростятся. Вы будете решать задачи для всех, а эти все будут решать задачи для вас. Все. Благодарю.